Мы приближаемся к Третьей мировой войне, как раз в тот момент, когда Байден посетил Украину, появились новые признаки того, что Китай и Россия сближаются, и мне не слишком комфортно. Но послушайте, я не говорю о сценарии Красного Рассвета, подобном сценарию всего за минуту. Я собираюсь рассказать о том, как на самом деле выглядела бы война с Китаем и вторжение сюда, и почему она, возможно, уже началась. Началось. Проникновение уже началось. Уничтожение может произойти всего через несколько месяцев. Соединенные Штаты, похоже, вступают прямо в Третью мировую войну. Признак этого есть повсюду. Мы будем защищать буквально каждый дюйм НАТО. Каждый дюйм НАТО. Да, он говорит жестко. Yeah, Все в порядке. Stuff, right. Действительно, делайте you слишком lot. много. But Но если мы вяжемся в войну, не дай бог, с Китаем и Россией, а Китай решит, что хочет вторгнуться в Соединенные Штаты, как это будет выглядеть на самом деле? Как бы это выглядело на самом деле? А что, если я скажу вам, что это уже происходит? Вот карта всех известных институтов Конфуция в Соединенных Штатах. Наши учебные заведения, которыми управляет Коммунистическая партия Китая. Проникновение? Я говорю, что это проверка. Шаг второй, когда вы проникаете. В чем заключается проникновение? Вам нужно сотрудничество. Вам всегда нужны полезные идиоты. Вам нужны те французы-виши, которые вам не нравятся во время Второй мировой войны. Они вам нужны. Ребята, шоу уже давно освещает деловые связи между компанией Biden Incorporated и Коммунистической партией Китая. Для меня это звучит как сотрудничество. С кем лучше сотрудничать, чем с большим парнем, который сейчас сидит в овальном кабинете? С большим парнем. Большинство из вас это поняли. Только семья Байденов, как сообщает, вложила более 31 миллиона долларов в деловые сделки с элитами, связанными с Коммунистической партией Китая. Это немалые перемены. Итак, сначала Китай проникает, а затем сотрудничает. Вам нужны ваши полезные идиоты. Вам также нужны полезные идиоты в Голливуде, в культуре спорта тоже. Это всегда помогает. А для того, чтобы вторгнуться, вам также нужно уничтожение. Послушайте, я хочу внести ясность. Когда я говорю уничтожение, я не имею в виду уничтожение. Уничтожение страны не принесет большой пользы. Я имею в виду разрушение наших обществ. Мы знаем, это создавая хаос. Что хорошего было бы в том, чтобы коммунистическая партия Китая захватила власть в Соединенных Штатах, если бы все ресурсы, которые они хотели здесь получить, были уничтожены? Даже политика сообщила о том, что Китай скупает американские сельскохозяйственные угодья с скоростью. Трудно назвать это теорией заговора, не так ли? Левые любят политику. Как вы думаете, для чего они скупают сельхозугодия? Вы думаете, они скупают сельхозугодие, чтобы поиграть в веселые игры на кукурузных полях? Как вы думаете, что это такое? Дети кукурузы, Малахия собирается выскочить, и Джо Байден, кстати, позволил китайскому шпионскому воздушному шару пролететь практически над всеми Соединенными Штатами, над стратегическими военными объектами. И вот еще один не очень забавный факт. Китай посылает шпионские воздушные шары в другие военные объекты по всему миру. Как вы думаете, почему они это делают? Безумие. Это похоже на то, что они к чему-то готовятся, если вы не идиот. Вы знаете, что еще помещается на дне воздушного шара шпиона? Это действительно бананы. Да, ядерное устройство, которое может испускать электромагнитный импульс, иначе известный как ЭМИ. И вы знаете, что это может сделать. Не верните его Америке. Плохие вещи. Как будто это может стереть все с лица земли. Не верните его Америке. Электрическая сеть. Это было бы плохо. Как будто ваш холодильник не работал бы. Вы не смогли бы достать холодный хайнакин из холодильника или что-нибудь еще, если уж на то пошло. Китай по сообщениям даже открыл полицейские участки в США. Правда? Боже мой! Yes, Сотрудники Сэнкто exactly уже heard. планировали захват, и в Канаде говорят, что они здесь для наблюдения за китайскими гражданами, но я уверен, что здесь вообще нечего смотреть. Не беспокойтесь об этом. Просто позвольте Джо Байдену взять ответственность на себя. В конце концов он найдет красную дорожку. Итак, у нас есть проникновение, проверьте там. Сотрудничество, определенная проверка. Уничтожение, они сейчас работают над этим. И, наконец, подчинение. Послушайте, я говорил в этом шоу в течение многих лет, что элиты в этой стране использовали систему социального кредитования такую же, как в Китае, чтобы контролировать и подчинять население. Полезные лидийцы. Вот почему я высказался против паспортов вакцин во время пандемии, а либеральные СМИ сказали, эй, не беспокойтесь об этом. Но, ребята, послушайте, я не верю, что Америка собирается действовать здесь мягко. Я не хочу быть апокалиптиком. По оценкам, в Соединенных Штатах насчитывается 393 миллиона единиц гражданского огнестрельного оружия. В Соединенных Штатах много действительно крутых мафосов. Этого огнестрельного оружия достаточно, по крайней мере, для одного человека. Это большая проблема для любой страны, стремящей. И завоевать нас. It это будет кто-то, кто действительно really разозлится, покупая много закрытых дверей. You've я уже говорил это раньше, я давно в Америке. Бог Dogs коснулся этой страны чем-то особенным. Это особое место не просто так. Но мы должны спасти ее, и мы не собираемся спасать саму себя. Сейчас ко мне присоединяется сенатор штата Техас, эксперт по электромагнитной угрозе и ветеран ВВС Боб Холл. Сенатор штата Боб Холл, я ценю ваше время. Вы на моем радио на этой неделе. Вы были очаровательны. Это угроза электромагнитной атаки с воздушного шара над Соединенными Штатами. Что это сделает с Соединенными Штатами? Сколько из них вам понадобится, чтобы эффективно демонтировать электрическую сеть на большей части территории страны? Это реальная угроза. Мы знаем об этой угрозе уже довольно давно. На самом деле, самое первое высотное ядерное испытание было проведено с использованием метеозонда здесь, в Соединенных Штатах, чтобы определить его эффективность. И мы знали, что оно уже довольно давно находится в арсенале наших врагов. Хотя воздушный шар был бы не так эффективен, как ракета, которая подняла бы его выше. Вероятно, примерно пяти или шести запусков было бы достаточно, чтобы уничтожить все Соединенные Штаты. Но дело в том, что всего один из них был бы настолько катастрофичен, что это действительно могло бы произойти. Есть вероятность, что он сам по себе может вывести из строя остальную энергосистему из-за того, что сама энергосистема зависит друг от друга. И поэтому это реальная угроза. Мы знали об этом с тех пор, как в 1958 году произошел первый запуск метеозонда, взорвавшего один из них. Так что это не ново. Мы знаем, что русские и китайцы включили это в военные планы. Мы узнали об этом, когда распался Советский Союз, и высокопоставленные чиновники перешли на сторону Соединенных Штатов. Они хотели, чтобы их хорошо приняли, поэтому, когда они появились здесь, у них были чемоданы и коробки, полные секретных документов, в том числе военных планов. И совершенно определенно, что и у русских, и у китайцев упреждающая электромагнитная атака была ключом к их военным планам. И подумайте о том, насколько это было бы эффективно, а не наземная ядерная атака, которая, по сути, сделала бы Соединенные Штаты бесполезными для кого бы то ни было из-за радиации. Именно большой высоте просто выводит из строя электрическую систему, а электричество является второй по важности вещью для поддержания жизни в современном обществе. Он — единственная ошибка важнее. Поэтому мы сделаем один выстрел, и электричество пропадет через 11 месяцев, 90% населения погибнет, а у китайцев будет самая большая ферма в мире. Сенатор, я должен быстро ответить на это, да или нет? Итак, вы говорите мне, что это эффективно уничтожит большую часть Соединенных Штатов? У врагов есть план, как это сделать. Мы знаем об этом и очень мало делаем для этого на федеральном уровне. Я должен баллотироваться, но точно ли это? Да, по всем пунктам. О боже мой. Сенатор штата Техас Боб Холл, спасибо, что уделили мне время. Я вам очень признателен. Спасибо вам. Да благословит вас Бог. Понял. Да благословит вас Бог, сэр. В ближайшее время, если послушать демократов, экономика — это сплошные персики со сливками. Не беспокойтесь, если, конечно, вам действительно не нужно пойти купить персики или сливки. На самом деле мы купили больше цыплят, чтобы получить больше яиц. Мы сократили закупленное количество. С возвращением. Если вы верите демократам, экономика идет просто отлично. Не волнуйтесь. Но, конечно, как и все остальное, они говорят, что все это ложь. Поэтому мы послали продюсера без фильтра в реальный мир, чтобы найти настоящих американцев, которые каждый день платят за беспорядок, вызванный Джо Байденом инфляцией. Вы были в продуктовом магазине за последнюю неделю или около того? Да, я была там. Вы заметили какие-нибудь изменения в ценах на все? Да, безусловно. Стоит ли продолжать расти? Цены на яйца значительно. Выросли. Это абсолютно возмутительно, особенно когда раньше было по доллару за дюжину. А да, это ужасно. На самом деле мы купили больше цыплят, чтобы получить больше яиц. Вы спросите, а э, почему у меня не так много денег, как я думал? Мы сократили сумму, которую купили. С этим трудно справиться. Это выходит из-под контроля. А как насчет закона снижения инфляции? Вы можете вести меня в курс дела? Нет, я не слишком в курсе этого. Это как-нибудь повлияло на вашу жизнь? Это началось? Нам пришлось вернуться к тому, чем была Америка раньше. Яйца стоили 1 доллар 99. Сейчас ко мне присоединяется конгрессмен от штата Колорадо Лорен Боберт, чтобы отреагировать. Конгрессмен, закон о снижении инфляции. Действительно ли это снизило инфляцию, или мы что-то упустили в тех людях, в человеке на улице? Они тоже упустили это. Нет, я не думаю, что они что-то упустили, Дэн. На самом деле, я даже ошиблась на последнем конгрессе. Я сказала, что закон о снижении инфляции больше соответствует действительности, чем закон расширения инфляции. Но потом я начала смотреть на него немного глубже, и действительно, это зеленый новый курс. Вот и все, что это было. И американцы сейчас расплачиваются за это из-за этих экологических экстремистов, которые смогли сыграть в мошенническую игру Нэнси Пелоси, когда законопроект был заглавлен за одно, а на самом деле он делал что-то совершенно другое. Но дн демократы делают это постоянно. Они создают кризис своей провальной политикой. Они устраняют симптомы за счет налогоплательщиков, а затем заявляют о победе. Но на самом деле именно их политика создает все эти проблемы, и американский народ страдает. В то время как все люди, которые создали эти проблемы на своем посту, кричат от радости и притворяются, что все действительно здорово. Но есть способ справиться с инфляцией, и это с помощью энергетики, американской энергетики. И именно поэтому я представила американский закон об энергетике, и он делает более эффективным процесс получения разрешений на бурение, и не позволяет радикальным судьям внедрять свои политические предпочтения в критически важную энергетическую инфраструктуру Америки. И это именно то продуманное законодательство, которое нам нужно, чтобы снизить цены на энергоносители, снизить цены на газ и действительно снизить инфляцию. Единственный способ, которым мы действительно можем процветать, это производить наши ресурсы, которые производит наша страна. И это тот вид законодательства, который республиканцы обещали, что мы ведем в действие, если получить большинство в Палате представителей. И я полностью ожидаю, что закон об американской энергетике будет принят Палатой представителей. И надеюсь, сенаторы Сената смогут присоединиться к нему, и, возможно, даже Джо Байден. И мы действительно сможем начать бороться с инфляцией и всеми этими вещами, которые заставляют американцев страдать. Спрос на предложение. Мы узнали об этом в третьем классе. Конгрессвумен, ваши комментарии по поводу Пита Бутигига, я хочу сыграть в это. Он, наверное, самый несчастный секретарь Кабинета министров, Который у нас был в истории Соединенных Штатов. Человек настолько влип по уши, что мне стыдно. У него была большая ошибка, когда он наконец появился в Восточной Палестине, штат Агая, на этой неделе, где он сказал это: Посмотрите на это. В эту ситуацию была введена как информация, так и дезинформация. Ничто из этого не идет на пользу сообществу, когда дело доходит до этой дезинформации. Я так думаю. Поэтому я потерял ход своих мыслей. Он потерял ход своих мыслей, конгресс когда говорил о дезинформации, потому что он провел всю неделю дезинформируя американский народ и обвиняя Дональда Трампа в крушении поезда. Он не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Вы не можете все это выдумать, да. Он говорит, что потерял ход мыслей. Американцы теряют много из-за него. Министр транспорта. Я думаю, что ему нужно больше наблюдать за двигателем Томаса, чтобы действительно понять, как работает наша инфраструктура. Но разве Пит Бутигек только что не сказал, что у нас слишком много белых мужчин-строителей? И вот он одет в косплей белого мужчины-строителя, в то время как президент Трамп добивался реальных побед для американского народа, удовлетворяя потребности, в которых он нуждался в тот момент, в то время демонстрируя им любовь и демонстрируя истинное лидерство Америки. Вы не можете это выдумать. Конгрессвумен Вомин большое спасибо, что уделили мне время. Мы ценим это. Большое спасибо. Спасибо, Дэн. Вы поняли. Мир в огне. Но Камала Харис говорит, что не стоит переживать по этому поводу. Просто используйте диаграмму Венна. Диаграмма Венна. Я люблю диаграммы Венна. Всегда спрашивайте, есть ли для этого диаграмма Венна. Диаграмма Венна. Я люблю диаграммы Венна. Я действительно люблю диаграммы Венна. Люблю диаграммы Венна. Круги, верно? Обычно три. Наш постоянный эксперт по диаграммам Венна присоединяется ко мне с горячим снимком, который вы не захотите пропустить в следующий раз. Доброго субботнего вечера и добро пожаловать в Fox News Leaf. Я Джеки Абонеса из Нью-Йорка. Федеральные природоохранные органы временно прекратили доставку загрязненных отходов с места крушения огненного поезда в Вагая. Официальные лица не сказали, почему они приостанавливают поставки, но говорят, что вывоз материала скоро начнется снова. Объявление поступило в то время, как команды продолжают ходить от двери к двери, чтобы проверить семьи и предложить помощь. Люди, которые живут в этом районе, говорят, что они разочарованы отсутствием информации и помощи. Тем временем во Франции сотни людей собрались в Париже в знак протеста против войны в Украине. Демонстрации также прошли в нескольких других европейских городах. Протесты проходят всего через день после годичной годовщины вторжения. Я Джеки Кей Баньес. Теперь возвращаюсь к нефильтрованному. Для получения всех ваших заголовков войдите на сайт foxnews.com. Помните, что вы смотрите самое влиятельное имя в новостях. Это канал Fox News. Спокойной ночи. Добро пожаловать обратно. Пришло время горячих дублей некоторых возмутительных историй, которые вы, возможно, пропустили на этой неделе, но о которых вам определенно нужно услышать. Сейчас ко мне присоединяется ведущий Fox and Friends Weekend, Великий Питхэк. Сет здесь. Как у вас дела? Тема номер один, мой друг, наша хорошая подруга Камала Харрис. Вы знаете, она обожает свои диаграммы Венна. Послушайте. Диаграмма Венна. Я люблю диаграммы Венна. Всегда спрашивайте, есть ли для этого диаграмма Венна. Помните диаграммы Венна? Эти три круга. Диаграмма Венна. Диаграмма Венна. «Диаграмма Венна. Диаграмма Венна. Я люблю диаграммы Венна. Я действительно люблю диаграммы Венна. Круги, не так ли? Обычно их три». Итак, Пит, у меня есть отличная команда за кулисами, как и у вас. Мы собрали диаграмму Венна со всеми вещами, которых все эти люди не делали. Катастрофа Вагая. Джо Байдена нет. Энергетическая проблема. Дженнифер Гранхолм несуществующая. Никакой прозрачности. У вас есть Бутигик и Камала Харрис. И у вас даже есть кроссоверы, так как круги пересекаются В. Она действительно любит. Она любит их. Она открыла один инструмент и будет использовать его бесконечно. Мы с вами на одной волне, потому что я придумал свою собственную диаграмму Венны о том, как стать вице-президентом. Да, если вы неумны и очень амбициозны, но в то же время бесстыдны, вы тоже можете стать вице-президентом Соединенных Штатов. И я использую слово «неумный» просто для того, чтобы быть очень добрым. Вот что. Давайте использовать слово «неумный». Да. У меня иногда есть реквизит в моем шоу. Я поднимаю красный флаг. Мы отправляемся под капот для знакомства. Линия. Вы не можете, вы не можете показать ведущему лучшую диаграмму Венна, чем у нашей команды. Так что это штраф в 15 ярдов. Мы собираемся переделать эту игру. Но нет, это действительно хорошо. Мне нравится, что вы полностью застали меня врасплох этой темой номер два. Мы мужчины. Послушайте, мы любим наш стейк, сигары. Может быть, время от времени газировку для взрослых. Так вот в чем дело. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов теперь говорит, что вы можете переопределить молоко, включая соевое, овсяное и миндальное. Пит, если оно не мычит, значит, это не молоко, брат. Мне жаль. Конечно, я с вами согласен. У нас в ЦГЗ тоже есть определение мужчин и женщин верно, так что это бесконечно. Конечно, молоко получают от коров. Как вы получаете молоко? Как вы получаете его из овса или сои? Это молоко. Как вы это даете? Я действительно не знаю. В сои, кстати, тоже есть эстроген. Я большой поклонник настоящего дела. Это цельное молоко. И знаете, что лучше цельного молока? Так что я закончу этот сегмент, просто насладившись настоящим молоком. Скорость. Вы действительно миндале можете испортить эту штуку с доением. Однажды в Кингпине была сцена по этому поводу. Но мы оставим это для красного глаза. На миске ничего подобного нет. На миндале ничего подобного нет, хорошо? Просто на диване. Слава богу, что мы сейчас в 9 часов в субботу. Пит, принимайте свой кальций. Мне это нравится, брат. Спасибо, что пришли. Продолжайте в том же духе. Вы поняли. Эй, кстати, кто вышел? Кто у вас завтра на палубе для Фокса и друзей? Джеймс Камер, Нэнси Грейс. Если вы смотрели канал, то я смотрел этот судебный процесс. Никто не справился с ним лучше нее. Так что посмотрите «Фокс и друзья уикенд». Спасибо вам, Дэн. Мы любим вас. Мимо. Кстати, мне нравится, что вы пьете из контейнера. Мой дом, моя жена. Пит, большое спасибо, приятель. Я ценю вас. Понял. Они сказали, что маски сработали, а также за президентом Трампом совершенно не следили. Уродливые заговоры развеялись в дыму. Сеем этот заговор. Они делают его еще больше. Мне действительно любопытно, ребята, посмотреть, что скажет Марк Левин. Мы были правы. Они ошибались. Готово. Это массовый кризис психического здоровья наших подростков, охвативший детей в таких городах и школах, как Чикаго, из-за которого наши дети не ходили в школу. Они сказали, это хорошая идея. Давайте оставим их дома. Не будем учить их читать или писать. Запрем их дома. Отличная идея. Только идиот мог бы додуматься до этого. Послушайте, это не просто ковид. Эти же самые медиа неудачники в нулевых. Уродливые заговоры развеялись в дыму. Ложно обвиняющий Барака Обаму, например, в преступном шпионаже. Возмущен новостным сюжетом Брейдбарт, основанным на разглагольствовании Марка Левина по радио. Сеете эту теорию заговора, делая ее еще больше. Мне действительно любопытно посмотреть, что скажет Марк Левин. Сейчас ко мне присоединяется ведущий лучшего шоу Уикенда на Фокс «Руки вниз». Жизнь, Свобода и Левин, мой наставник, человек, которого они называют великим, Марк Левин. Марк, какая честь видеть вас здесь. Никто лучше вас не может говорить о том, что СМИ — враги истины. Вы подверглись жестокому нападению за то, что точно указали на тот факт, что суд ФИСа шпионил за Дональдом Трампом, как будто мы все подверглись нападению из-за ковид. И мне интересно, куда нам идти, Марк, чтобы вернуть нашу репутацию. Когда это произойдет? У меня есть небольшие разногласия с вами, Дэн. Я не против масок. Я думаю, что уродливые люди должны постоянно носить маски, особенно левые. Меня это нисколько не беспокоит. Uh, Но but они but должны знать, что это никак не влияет на вирус или что-то в этом роде. Куда нам идти, чтобы вернуть нашу репутацию? Мы, конечно, не обращаемся к коррумпированным СМИ, потому что у них вообще нет репутации. И они никогда не извиняются за свои ошибки. Они никогда не возвращаются назад и не раскручивают их. Время от времени они бросают строчку в газету или три года спустя говорят что-нибудь о том, что, да, есть ноутбук, что-то в этом роде. Но у них дурная репутация. Они находятся в заднем кармане Демократической партии, претарианской гвардии Джо Байдена. Даже сейчас, даже когда вы указываете на Боба Алински и на то, что на ноутбуке, и на мистера Бига, и на мистера 10%, и он получил миллионы долларов от китайских коммунистов, они ничего не хотят об этом слышать. Но в этой пандемии вы попали в самую точку. Вся эта проблема. Это пробный запуск во многих отношениях, чтобы продемонстрировать, как в основном навязывать свою волю американскому народу. Закрываются рестораны, закрываются магазины, закрываются пляжи, закрываются бейсбольные парки, религиозные учреждения, в то время как фальшивые элиты там разделяют это и делают все, что хотят. У них никогда не было полномочий делать что-либо из этого. Мне все равно, губернаторы они или федеральные бюрократы, или фальшивые эксперты ЦГЗ. Они не знали, что делали. Они стреляли от бедра. Прямо сейчас у нас в Палате представителей республиканское большинство, не так ли? Они хотят предотвратить банкротство Америки. Они пытаются сократить бюджет, принятый маконелом и демократами, чтобы эта страна не утонула на спинах наших детей и внуков. В один прекрасный день, через два дня, через три дня правительство закроется. Можно подумать, что весь ад на свободу. Когда я проверял в последний раз, у нас был день президента в прошлый понедельник, правительство было закрыто, и все было хорошо. О чем я говорю? Весь частный сектор был закрыт. Предполагалось, что это будет правильный поступок, чтобы остановить вирус, как будто вирус можно остановить, уничтожив капитализм. И это было правильно. Right. Это был правильный right поступок. Do, Люди теряют работу, теряют ипотеку, теряют свой бизнес. Это было okay. нормально. Вы выключаете это чертово правительство на три минуты, и это конец света. Все дело власти. Все дело власти. Мы с вами знаем, например, о вакцинах. Вы приняли вакцину, я принял ее. Я принял бустер, а потом подхватил ковид. И я сказал, какого черта я делаю? Вот и все. Я больше этого не принимаю и больше не принимаю. И у меня снова это получилось. И во второй раз, когда я получил это, это было очень мягко, потому что я получил это в первый раз. Естественный иммунитет. Как говорили многие из этих блестящих ученых из Стэнфорда, ели со всего мира. Они были отстранены от процесса. Единственное место, где их можно было услышать, было здесь, на Фоксе, может быть, в нескольких других местах. Люди, которые намного умнее этих врачей экспертов в правительстве, которые практикуют уже около 40 лет и на самом деле не работают над наукой и до сих пор. А вы посмотрите во Флориде с Десантисом и так далее, он просмотрел данные. И именно так он сделал свои выводы, а не пропаганду. Так как же нам вернуть нашу репутацию? Я не думаю, что мы потеряли нашу репутацию. Я думаю, что СМИ потеряли свою репутацию. Я думаю, что Дональд Трамп разоблачил их. Я думаю, что они разоблачили себя. И я не думаю, что им все равно. Марк, последний вопрос. Вы самый глубокий мыслитель на ток радио. Я слушаю вас уже несколько десятилетий. Вы понимаете, почему, почему левые делают то, что они делают. Легко говорить о том, что они делают, но почему? Ковид мандат на вакцину и мандат на маске. Речь шла не о вакцине или не о маске. Это была часть мандата. Видите ли, вся идея коллективиста это контроль и подчинение. Но для подчинения нужны поданные. И вы уже упоминали, что это был тестовый прогон для них. Я абсолютно в это верю. Я считаю, что это не имеет никакого отношения к науке вообще. Это смягчало людей перед тиранией, которую они хотели бы возвестить завтра. И они возвестили об этом. Вся эта культура подвергается нападкам. Она пожирает наши свободы. Посмотрите ли вы на федеральные правоохранительные органы ФБР Министерства юстиции, как они преследуют родителей и сторонников пожизненного заключения, а также Дональда Трампа и республиканцев. И когда вы смотрите на указы правительства о равенстве, насколько они откровенно дискриминационны, когда вы смотрите на открытые границы? И что мы, по-видимому, не можем даже поднимать вопросы по этому поводу, потому что тогда мы вовлечены в теорию замещения и все остальное. Каждый аспект этого общества прямо сейчас подвергается нападкам, потому что они контролируют культуру, они контролируют классную комнату, они контролируют средства массовой информации, они контролируют фильмы и все остальное. И это непростая задача, но нам придется пробиваться назад, иначе мы потеряем все. Да, это так. Вы можете посмотреть часовое интервью Марка с превосходным губернатором Florida, Флориды Роном Десантисом. Не пропустите это завтра, tomorrow, в воскресенье, в 8, 8 вечера, на фантастическом, 8 8 на фантастическом шоу «Жизнь, Свобода и Левин». Марк, для меня всегда огромная честь разговаривать с вами.